Стоят, ребята удалы На пекре перед этой дверью без гордится И гордится ими матушка Россия Это русские десантные войска Десантура, десантура, десантура Белый купол над твоей уголовой. Не берет тебя ни штык, ни пуля дура Даже танк и не справится с тобой В небе раскрылись парашюты, Рев турбина могучего дела. Десантура, десантура, это круто, В небо гвардии Баргенова пошла. Десантура, десантура, десантура, Белый купол над твоей головой, Не берет тебя ни штык, ни пуля дура, Даже танк, который не справится с тобой. На параде в День Победы по брусчатке Отпечатаю десантники в строю Голубых билетов брамы и ребятки Недобравных на бараде не убою Недобравных на бараде не убою Десантура, десантур, десантура десантур, Белый купол вон твоей уда. Не берет тебя, не штыгни, пуля дура, Даже танк и тот не справится с тобой, если вдруг враги покажут разум И начнут оружием греметь, И мне любо будет, ох, нелюба, делать десантуру иметь. И сантура, и сантура, сантура, белый купол над твоей головой. И сантура это крепкая натура. И это с вой. обой, сантура это синебау вой. И сантура, и сантура, сантура, сантура. Белый купол над твоей головой Не берет тебя ни штык, ни пуля дура Даже танк тебе не справится с тобой Даже танк не справится с тобой Парень. Нет больше не садиков.